находимся в автосалоне Альтера, я приобрел автомобиль Джелли Атлас, прекрасная машина, хотя не, не думал, что она такого хорошего качества, особое свое пожелание хочу выделить менеджеру Кириллу, идеально подобрал автомобиль, очень рад, советую всем.